всем приветики на моем канале продолжается конкурс для этого нужно под этим видео оставить самый прикольный и классный комментарий комментарий засчитывается тот который содержит не менее пяти слов количество комментариев не ограничено хоть один человек пришлет тысячу комментариев но я выберу тот который мне больше всего понравится и от меня лично он получит. 500 рублей конкурс продлится до завтрашнего дня до 11 часов утра после 11 на моем канале выйдет видео в котором именно я назову имя этого счастливчика но от себя лично я хочу вам пожелать только удачи все зависит только от вас возможно именно ты будешь этим счастливчиком все всем удачи всего хорошего но я сейчас так Отойду ненадолго, а ты давай, давай, подписывайся, ставь лайк. Я думаю, тебе это несложно, ну а мне будет очень приятно. Давай, давай, подписывайся. Ну что ты, не стесняйся. Все подписался? Я думаю, да. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Бабка с дедом застукали внука за просмотром интересного фильма, досмотрев эпизод до конца. Дед, как даст бабке по шее бабку? Да за что у меня такое? За что? А дед говорит, я ж тебе сказал, так можно, а ты все помру, помру.